Всем привет! Сегодня в моем арсенале новость для тех, кто постоянно жалуется на нехватку рук, кто интересуется прорывами в медицине и тех, кто хочет с пользой провести лето. Подробности далее в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Специалисты Массачусетского технологического института разработали устройство, которое крепится на запястье и может выполнять функции нескольких пальцев или целой руки. Разработчики уверяют, что уже после часа тренировок любой человек может научиться управлять их манипулятором, по крайней мере, освоить набор самых простых действий. Инженеры MIT представляют себе будущее, в котором возможности человека будут усилены за счет машин. И если другие исследователи занимаются созданием искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, которые расширят и улучшат умственные способности человечества, то в MIT разрабатывают роботы технические решения для увеличения физических возможностей людей. А в России ученые Самарского национального исследовательского университета, Самарского государственного медуниверситета и Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно разработали новый метод ранней диагностики онкозаболеваний. Новый метод основан на объединении гиперспектральной съемки, разработанной на кафедре лазерных и биотехнических систем Самарского университета и уникальных медицинских методик его анализа. Новый метод абсолютно безопасен, не требует использования химических реагентов и позволяет быстро и с очень высокой точностью определить наличие или отсутствие патологии. И напоследок в Татарстане с 27 июня по 3 июля 2016 года при Казанском федеральном университете пройдет летняя смена лагеря английского языка Discover КФУ». Принять участие в проекте смогут школьники 8-10 класса с знаниями английского языка не ниже уровня при интермедиат. Программа предполагает проживание на территории IT-лицея КФУ с пятиразовым питанием. Рабочий язык лагеря английский, таким образом участники будут полностью погружены в языковую среду. Смена лагеря рассчитана на 30 человек, которые будут разбиты на две Команды. По итогам лагеря участники должны будут подготовить и защитить проект на тему «Как я вижу КФУ». А на этом все.